Внимание, спойлеры. Всем привет. В этом видео расскажу о способностях А на Киотаки атаке и занимая класс превосходства. А, прости, просто мне показалось, что ты также не хотел отдавать свое место. Киотака спокойный и ненавязчивый ученик, и хотя его оценки средние, оценки между прочим он специально взял на средние. Он обладает проницательной способностью с предельной точностью читать эмоции окружающих его людей. Ну, твое выражение лица говорит о том, что что-то не так. Правда? Хотя я удивлена тому, каким корыстным ты успел стать. Он хорошо разбирается в истории, поскольку цитировал многих исторических личностей, которые хорошо известны своим умом. Ад, -это, это другие люди. Жан-Поль Сартер. Американский антрополог Эдвард Холл разделил личное пространство на четыре зоны. Он склонен придумывать хитроумные и творческие планы, такие как использование школьных правил, чтобы он смог получить старые тесты в вопросы от старшего ученика D-класса, заплатив ему 15 тысяч баллов. Я решил, что те, у кого мало баллов, вероятнее всего согласятся на сделку. А потом увидел, что ты покупаешь эту ужасную еду. Сколько заплатишь? 10 тысяч баллов. Это предел. 25! 20! Я сказал 10. 15 тысяч! Меньше взять не могу! Ну, хорошо, по рукам. Он также использовал правила и назначение очков, чтобы подкупить своего учителя, чтобы учитель остановил исключение Кена суда. Что ты предлагаешь? Чтобы у не исключили, продайте мне один балл теста. Айнакот же не общителен, и в частности плохо поддерживает разговор. Тем не менее, он показал, что способен поддерживать некоторые разговоры, хотя в несколько скучной и монотонной манере, как показано в его общении с Кикки Кушидой и другими его одноклассниками. Только посмотри, у тебя волосы дыбом стали. Такова природа натуральных волос. Ему не нравится привлекать себе внимание, как после покупки ответов из старых тестов. Он заставил Кики взять на себе полную ответственность, хоть и он уложил много денег, чтобы получить ответы. Кушида, большое спасибо! За мной должок! Похоже, ему не нравится демонстрировать свои таланты, что было главной причиной сокрытия себя от необоснованного внимания. Но в воспоминаниях показано, что таинственный человек, позже оказавшийся его отцом, сообщил ему, что те, кто скрывает свой талант, дураки. Исходя из этого, возможно он делает так, чтобы доказать, что он может что-то сделать, не раскрывая свои способности. Кио хорошенько запомни, иметь силу и не пользоваться ею, может только глупец. Ему не нравится, когда у него спрашивают о его прошлом, он отвечает на них с неохотой, да и ответ расплывчатый. Айинако же входил в группу детей, связанных с неизвестной организацией под названием «Белая комната», возглавляемым его отцом. Казалось, он сохранял свои исторические выражения лица даже в детстве. Со временем пребывания в «Белой комнате» Киотака прошел различные учебные курсы, предположительно включая боевые искусства, сдавая тяжелые и сложные письменные экзамены, дающие ему как экстремальные физические способности, так и умственное мастерство. Со временем все больше детей начали страдать, и Кио в конце концов остался единственным выжившим из группы. Из-за такого детства у него появилось убеждение, что люди нечто иное, как инструмент для достижения цели. Аяна Коджи с помощью дворецкого сумел сбежать из белой комнаты, когда организация на какое-то время была закрыта, и поступил в школу, в которую не сможет добраться его отец. Давайте уже перейдем наконец к его способности. же без особых усилий избежал удара Манабу, а ведь у Манабу черный пояс. Киотака смог с относительной легкостью уклониться от всех ударов Манабу в бою и сумел отразить рассчитанный удар, заставивший Манабу создать дистанцию между ними. Это действие заслужило похвалу Монапу, который поинтересовался, какими боевыми искусствами он занимается, но получил неубедительный ответ. Занимался чем-то. Пианино и каллиграфия. Лучшие бойцы школы, в свою очередь, признают и уважают его боевое мастерство. Все они предпочитают оставаться его благосклонности и не превращать его во врага во время физических столкновений интеллектуальной способности. Показано, что Киотака чрезвычайно умен, поскольку он специально набрал ровно 50 баллов из 100 по каждому предмету наступительных экзаменах. Он намного умнее, чем Сузона Харикита, который имеет самые высокие баллы в своем классе. Он невероятно проницательный и дотошен, где показано, что он почти все время очень точен, так как он смог точно изучить личности других людей, как показано, когда он вывел страх Айри Сакуры перед незнакомцами. А Айна мастер манипуляции, как я и говорил выше, из-за своего убеждения в том, что люди просто его инструмент. Кеотако предпочитает не привлекать к себе внимание и предпочел бы затеряться на заднем плане. Но, увы, он обладает выдающимися талантами в учебе, которые невозможно скрыть. Что было видно, когда президент студенческого совета и его классный руководитель намекнули, что он намеренно поступил в класс D, чтобы скрыть свои истинные таланты. Превосходно. Это все твоя сестра. Я тут ни при чем. Киотака даже отклонил предложение вступить в студенческий совет, дабы не привлекать себе больше внимания и не раскрывать свои способности. А я на Котши. Присоединяйся к совету. Нет, спасибо. Стоит отметить и то, что он считается очень красивым, как упоминалось в легких романах Кики Кусиды, что он занял пятое место викимения среди мальчиков-первокурсников. Это в некоторой степени подтверждается тем, что он привлек внимание многих девушек в своем классе. У него также невероятно хорошее сложное тело, на что указала Сузу на бассейне. Она заметила огромную мускулистую структуру его тела и рук, особенно предплечья, и спросила, занимается ли он спортом, что он категорически отрицал. А Инакоджи, ты занимаешься спортом? Нет, это не. И все же мышцы на твоих предплечьях. Причина этого, скорее всего, связана обширной подготовкой, которую он прошел в детстве в Белой комнате. Многие видят в нем человека, лишенные эмоции, поскольку он ни разу не плакал и не улыбался в их присутствии. В отличие от аниме, легкий роман изображает, на некоторой степени, Киотаку с более динамичным выражением лица. Всю информацию я взял с Вики. Я просто навсего отметил интересные факты и озвучил. Давайте-давайте нападайте в комментариях. Может без этого видео набирать немало просмотров, ведь в всегда был некий спор, кто сильнее Айна Коджи или персонажей стокийских Мстителей. Эм, да...